Всем привет! Уже очень давно в Netpeak Spider есть возможность выгрузить PDF-аудит качества оптимизации сайта. В нем много красивых диаграмм и визуализаций, полученных в ходе сканирования данных. Однако мы получили немалое количество запросов добавить возможность брендировать этот аудит вашими логотипами либо же дополнить его контактными данными. И теперь я рад сообщить, что начиная с версии Netpeak Spider 3.4 эта возможность есть. Сегодня мы поговорим о том, кому это будет полезно, как это использовать и также о остальных изменениях в Netpeak Spider 3.4. Поехали! Что такое Weight Label отчет в Netpeak Spider? Это аудит качества оптимизации сайта, из которого убрано все брендирование Netpeak Software и добавлен ваш логотип и ваши контактные данные. Это в первую очередь полезно на этапе пресейла услуги поискового продвижения агентством или фрилансером, но также может быть использовано и in-house командами для внутренней отчетности. Предлагаю долго не останавливаться на теории и посмотреть, а как же он выглядит. На главной странице мы видим красивый скриншот сайта, который мы сканировали, а также большой блок с контактами человека, который сделал этот аудит. Также по ходу всего э, отчета в колонтитулах будут добавлены логотипы, кто сделал отчет, почтовый адрес, название компании, сайт и номер телефона. Вся, весь отчет состоит из удобных, красивых диаграмм, распределений, таблиц. И хочу заметить, что нигде по ходу этого отчета не упоминается, с помощью какого инструмента сделан, он сделан. То есть можно не переживать, что клиент, допустим, увидит, что вы это сделали автоматизированно. Также хочу сказать, что э, благодаря тому, что все графики достаточно симпатичные, их можно даже э, нарезать на скриншоты и добавлять в ваши презентации. Также тут есть удобный э, блок с ошибками. Здесь под каждой ошибкой размещается пример урла, на котором была найдена такая ошибка. Следовательно, если клиент, допустим, увидит, ага, что такое битая страница, я не понимаю, он увидит пример так, урла с такой ошибкой, кликнет по нему и поймет, о чем идет речь. Также мы в конце добавили блок призыва к действию, то есть call to action. Суть его стоит в следующем, что просмотрев такой аудит, вы хотите, чтобы клиент совершил какое-то действие. Логично, что это действие, скорее всего, связаться с вами. Поэтому здесь будут кликабельные ссылки на вашу почту, на телефон и на ваш сайт. То есть, если, допустим, даже клиент смотрит этот аудит с телефона, нажав по номеру телефона, ему откроется звонилка. Нажав на email, ему откроется почтовый сервис, которым он пользуется. Удобный, фул, удобный очень отчет, который позволяет экономить кучу времени на, брен, на вашем собственном брендировании его. И я рад сказать, что он теперь доступен для всех пользователей на плане Pro. Если вы сейчас используете план стандарт, то вы всегда можете апгрейднуться в вашем личном кабинете на нашем сайте. Теперь давайте покажу, как настроить этот отчет. В настройке переходим на вкладку White Label, нажимаем «Включить White Label» и здесь можно загрузить ваш логотип в первую очередь. Мы, лучше всего он будет смотреться, если он будет горизонтальной ориентации и указанных размеров. Мы специально описали как можно детальнее, как лучше, какой лучше всего логотип загрузить, чтобы он выглядел симпатично Дальше блок с контактами Здесь вы указываете ваше имя, имейл, телефон, название компании и URL сайта, чтобы потом в отчете все добавлялось Хочу заметить, что эти поля не обязательны, и вы всегда можете опустить какой-то из них Если вы, допустим, фрилансер у вас нет названия компании, у вас есть только ваше имя Это нормально также в самом конце мы добавили чекбокс, который позволяет добавить в этот аудит страницу термины и настройки. Зачастую, если вы отправляете такой аудит клиенту, вы не хотите увидеть, что вы не хотите, чтобы он видел, какие настройки были использованы в ходе формирования этого отчета. Но иногда это может быть полезно, допустим, для внутренней отчетности, либо же, если, допустим, вы хотите просто самому себе сохранить настройки, которые были использованы. Для формирования эти для получения этих данных. То есть ну, не всегда же вы все отправляете клиенту. Иногда вы что-то делаете просто для а, обмена с коллегами, и это может быть полезной функцией. Настроив а, все, заполнив все эти поля в настройках, они будут подставлены уже и в PDF-отчет. И хочу рассказать еще о двух а, изменениях в программе, начиная с 3.4. В первую очередь, это добавление параметра пользователя для. А, для интеграции с сервисом Google Analytics. Раньше были только сеансы, показатели отказов и другие параметры, но в основной группе не было пользователей. По вашим запросам мы добавили и этот параметр. Поэтому, если вам еще будут нужны какие-то, не стесняйтесь, пишите нам, мы с удовольствием добавим, чтобы вам было еще удобнее выполнять ваши задачи. И следующее нововведение касается с сканирования сайта. Иногда бывало такое, что пользователи вводили Просто домен без указания протокола и иногда, допустим, без указания www, когда он есть. И нажимая на кнопку старт, сканирование останавливалось. И, и некоторые вводились замешательства: а почему так происходит, почему Spider не сканирует мой сайт. Теперь мы решили это посредством того, что э, если вы вводите не основное зеркало, к которому невозможно соединиться, то есть ошибка э, Secure Channel Failure, либо же другая, мы начинаем проверять другие зеркала а, этого сайта, как например здесь. Я ввел www.uralfasad.ru, он недоступен, и Spider, решил провер... и Spider проверил еще три зеркала, то есть на HTTP, на HTTPS, с www и без www. Как мы видим, сайт доступен на HTTP протоколе без www, и дальше пойдет сканирование его вглубь. Но мы поймем, ну, сканирование не остановится, следовательно, все будет достаточно э, гладко. На этом у меня все с обновлением Netpeak Spider 3.4. Надеюсь, оно вам очень понравится и вы будете пользоваться новыми фичами. Если у вас есть какие-то пожелания, что вы хотите доработать в программе, пожалуйста, пишите в комментариях, э, либо же в наш саппорт, мы всегда этому рады. Всем спасибо за внимание, хорошего вам дня, пока-пока!